карта, карта Dead Dust 2. Выбор команды Воко. и что самое главное больше всего мне нравится, не изменились составы. Команда ХК, все те же самые, House, The Best, Light Guardian, Black Smurf, Neo и Durimar, ну и Voco, это Лав Никера, Люцифер, ДТФ и... Софа. Ну и, собственно говоря, лав это уе, да, а Софа это ультиматул. Ну и на пистолетке хайрат Киллер чертовски хороши, нет ни одной потери. Ну, разве что друг друга ребята там пытаются убивать уже, наверное, от скуки в какой-то степени. Но так или иначе, 1-0 и повели здесь ХК. К слову сказать, были ножевые раунды и ножи за сторону. Выиграла команда... Воку. Uh, Они же выбрали начать в атаке и Энтрифрак от Хауса Зебеста во втором раунде. Как итог... Хаус ска... <laughs> отхреначил своего товарища в команде со... сником, простите, с ником Гардиан Зашил ему сейчас в затылок пулю. Дуримар, в свою очередь, настреливает. Настреливает неплохо. Хаус Зебест пытается добрать. Но no зумы, но нет. Лав дает разменный минус, и Володя Дуримар со скаутом наперевес все также бежит и ищет, кого бы убить. А Люцифер в это время, кстати, готов занимать точку Б. Единственный негативный нюанс, что он занимает ее без бомбы, и поэтому от захода на точку Б нет никакого смысла. Так хотя бы поставил пачку, были бы деньги. Не в этот раз... Кому-то в лицо прилетело, да? Слышали, как мясо разлетелось? А, -а, -а. а вот Люцифер тоже слышал. Забирает игрок атаки э -э своего соперника с никнеймом Нео. А следом и Дуримара. Блэксмурф последний, но бомбы по-прежнему, в общем-то, нет. За бомбы по-прежнему есть необходимость сходить. И здесь Блэксмурф, естественно, должен не отдавать своему оппоненту. Победу в данном раунде. Но это должен. Отдаст или не отдаст, пока не ясно. Одной пулечкой аккуратно Black Smurf приговаривает Люцифера к смерти. И на табло сияет 2-0. Саша, какая третья карта? Юра, ну ты же знаешь, я никогда не говорю, какая третья карта. Потому что вдруг она не понадобится, а вдруг понадобится. да, То есть... Мы же знаем, да, Юр? Ты никогда меня не разведешь на то, чтобы я сказал тебе, какая она Либо сказал, что ее нету а, Кстати, алита А, КС 1.6 Это, вероятнее всего, наверное, элита КС 1.6, да Но в любом случае подписался на Twitch, большое спасибо Это, видимо, было, пока я был на перекуре Хороший прострел. У Никера сразу минус половина лайфбара. Еще и флешка в лицо. Но тут просто... Ой, слайд-гардиан. Обернись, дружище, обернись. А ему по барабану. Ему по барабану. Там даже Нео при этом уже умер от рук Никера. Но всем по барабану. Никто не пошел убивать Никера. Никерыч? Вот так вот минус слайд-гардиан из дробовика. Дуримар получает ответку. Ну, просто сумасшедший какой-то раунд в плане того, что ошибка на ошибке. Причем у команды ХК. И при том, что они с ошибками сыграли этот раунд, они еще его умудрились выиграть. Ну, по-моему, жесть. По-моему, жесть. Санек, куку, Дима, привет. Привет, приятного просмотра. Летим дальше, слайд Гардиан вырубает лаву, Люцифер ответный минус по слайд Гардиану, Никера пытается сделать минус на длине, но, получив хаешку под ноги, оставь, оставшись с 38 хелспоинтами, понимает, что идея так себе, и, в общем-то, команда Воку при принимает решение перестроиться... Под зигзаг. Нео погибает от выстрела снайперской винтовки ДДФ, но Блэк смурф -то на точке Б тоже время зря не терял. Пришел и сделал минус в респауне. Да, кстати, хочу обратить внимание, что команда Вок в этом раунде вообще решили просто со своего респа практически не выходить. Холли и Дуримар. Они же Дуримар и Блэк Смурф. И проблема в том, что у Дуримара этот дробовик. Ему, чтобы этот девайс реализовать, нужно поближе подойти. Ой-ой-ой, Блэк Смурф, двойный kill. Один на один с Никерычем, но у Никера здесь, конечно, позиция такая, с которой, по идее, не проигрывают. Ни хрена не фейк по дефьюзу. <связывая> <связывая> Никерыч! Ты чё, шутишь, что ли? <связывая> просто... Это просто что-то с чем-то, дамы и господа. Не просто ниндзя-дефьюз, а самый пофигистичный в мире-дефьюз. Он даже просто не дергался. Господи, кошмар. Никера, почему ты так меня расстраиваешь? 4-0. Дорогие мои друзья, хайрат Киллер вперед врываются и далее. А твой канал на Твиче не работает. Работает просто почему-то, иногда у многих открывается вместо трансляции черный экран. Я без понятия, это проблемы именно как я выяснил. У людей, которые залетают на Twitch, то есть, не у меня. Даже я сейчас могу открыть на втором мониторе Twitch, и там будет изображение, как бы вот такая вот приколюха. Оказывается, кто бы мог подумать. Даблкил от Холли, минус от Хаоса, и два в одного остаются игроки обороны, и, как вы понимаете, перевеста именно за киллеровцами. У Люцифера есть девайсы и чуть больше половины лайфбара, ну а времени чуть меньше минуты. В общем-то, много чего можно придумать за это время. Различные позиции можно занять, и с различных позиций можно, в общем-то, сыграть... По-разному, так скажем, да. Можно продуктивно сыграть, можно не совсем. Во всяком случае, две снайперские винтовки... Ну нет, вот не надо, Black Smurf, не надо. Оно не нужно теперь. Оно не нужно, потому что сейчас Люцифер придет и просто добьет последнего снайпера, и все. Главное не стрелять друг в дружку. Пытается найти, видит одного из оппонентов на гусе. И отдается прям сразу под него же. И этим оппонентом становится Black Smurf. Пока что... Еще более одноколиточно, чем могло бы идти, ну, скажем, э, это противостояние на... На чем? На Мираже. На Мираже хоть как-то Вок сопротивлялись, при том, что карта-то была не их. А вот теперь карта-то их. Ну, промах от Блэксмурфа. Странный, конечно, промах. Мне казалось бы, что он должен там попадать, но, видимо, сервер думает немножко иначе. Нео забирает Никера, следом забревает... Э... Ультиматула Или ультиматула, я не знаю как правильно Куда у него там ставится ударение Володя тем временем облюбовал скалу И просто ничего говорит Я ничего не хочу делать, я Володя Дуримар Мне нравится сидеть на скале два в 3 Женя, приветствую Хаус the best Под вражеские смоки открывается Дабы чекнуть парапет что самое интересное, ему никто не чекает нижнюю тэшку, с которой может сейчас его кто-то забрать, но он в дымах где-то там умудряется разглядеть лава. ДДФ последний, у него, между прочим, тоже снайперская винтовка, выстрел, хитрый мув. О, ха-ха-ха, вы видели? Он забайтился, дамы и господа, на вот этот спрей, он подумал, это моделька. Лол! Вот именно поэтому рисуйте, а, всегда на полу, и б... Рисуйте что-нибудь нейтральное, какого-нибудь оранжевого цвета, чтобы на это никто не боялся. Но пока что 6-0. В общем-то, не видно даже малейшего шанса на то, что э, Вока смогут на своем пике отыграться. Пока именно это совсем так не выглядит. Нео слышит топотышки от своих соперников и отличным хедшотом радует нас. Но энтрифраг сделан на точке Бенни Керычем. Софа, даблкилл. И Нео просто как танк врывается, вырубает ультиматула, ну, то есть Софу, ранее упомянутого мной. Отличная ХАЕшка и под Никера, и под ДДФ. А... Ты... Что делает Нео? Что делает Нео? Ух ты мой! Как там говорилось в одном замечательном батле Киргиз тащит? Помнится, да? В общем, 7-0, дорогие мои друзья. Нео просто... Уничтожил своих соперников Это Эйс, если я ведь не ошибаюсь Да, первый минус на Миду Второй минус э, Зашел на Б, сделал слева Третий минус у тшки Да, это минус 5 от Нео Просто, ну, ну просто Просто как дышать ДДФ, минус слайд Гардиан Хаус за Best, однако, успевает все-таки пробежать э, На восьмерку Правда, толку нет К сожалению, то, что он туда пробежал, вообще ничего разным счетом не означает ну а выход в это же время следует на точку Б. Немножечко заигрались хайрут киллеровцы, но ладно, что уж тут, э, греха, как бы, таить. Ну, можно, можно. При счете 7-0 можно играть уже, мне кажется, как хочешь. Когда ты еще и не в атаке играешь, а именно в обороне. Воку очень слабые. Uh, есть не то, чтобы они слабые Команда достаточно неплохая Я не скажу, что они сильные, но они неплохие Просто дело в том, что Хайред киллер им немножечко не по уровню Блэксмурф uh, Пытается, ну, на шару кого-нибудь Побахнуть, буцкнуть Обнять, поцеловать Но ну, в итоге все-таки разбивается Надежда команды Хайрат Киллер На победу в сухую И счет становится 7-1 Теперь все вместе дружно могут троллить э, Товарища Блэксмурфа Потому что именно он Не затащил им раунд Нео Эйс сделал А этот, как его, не сумел <laughs> Блин, где? А вот, короче Дружище, привет, а я куда зашел? Вроде финал, вроде насилия Элис, приветствую, я полностью согласен, здесь действительно какое-то прям, ну, ну, уничтожение, очень сложно назвать это вообще как-то иначе. Что есть, то есть, дорогие мои друзья. Итак, Хаус Зебест вместе со своим товарищем Нео пытаются замутить какие-то роскошные подсадки. И Хаус уже убивает Лава, а следом Нео открывается на просвет, пытается попасть, но все никак не удается. Ну же, попади, наконец-то есть. Мастер дигла включается в это противостояние. Е -е -е -е! Ой, вот это да. Хороший хэдшот, есть информация по миду. И даже здесь Нео справляется. И даже здесь Нео справляется. Дамы и господа, Хайред Киллер вновь выигрывает слабую сторону, как это было буквально несколько минут назад на карте «Мираж». Но пока что прискорбненько, хочу сказать. Пока что прискорбненько. Десятый раунд этой встречи, дорогие мои. Пытаются, опять-таки, хайрат Киллер постоянно поджимать мидл. Это работает. Объективности ради. Действительно, это работает. Блэксмурф. Аркада и минус лоу. Далее минус Сава. Ну и надо, по идее, забирать еще одного. Но там почему-то, парадоксально, но всегда в респауне со снайперской винтовкой находится ДДФ. Однако его забирает Хаус. Дуримар... Даже невзирая на то, что товарищи по команде, по-моему, стреляли или... Не, Никера стрелял. В него стрелял Никера, а Дуримар даже не повернулся. Вот как бывает, дамы и господа. Вот он, самый дружелюбный игрок Counter-Strike. Выиграл номинацию, самый дружелюбный. В него стреляют, а он не стреляет в ответ. Не могу понять, что у Вока со стрельбой на Дасте. кошмарная. Ну, есть такое Радо, да. Прям по стрельбе очень сильно проседают. Прям видно, насколько они хуже стреляют, чем ХК. То есть видно, что первая карта команде хайрат Киллер пошла на пользу. А вот Вока наоборот, видимо, после первой, э... первой карты. Ну, прям совсем подрастроились. Ой, там даже, ну... ну, можно было уже резать, в общем-то. Ну, Дуримар убит. Все-таки Никера. Никера пытался его убить в начале раунда. Не получилось, но убил под завершение. Тем не менее, это уже девятый. И тут, в общем-то, шутки. Э, ну, пора как бы выкидывать как можно дальше. А глобально все-таки... Попытка выхода на точку Б, видимо, будет реализована в этом раунде, конечно, пока что сложно предполагать, насколько эта попытка будет продуктивной, или же не будет. В общем, вероятнее все как обычно, Вока посидят в ТЭШке, их придут и там развалют. Кстати, именно так уже и есть. Первый труп – это Никера, и первый труп на точке Б в ТЭШке. Все по классике. Никера вместе со своими тиммейтами не сильно пытаются что-то поменять в ходе этого события. Блэксмурф Uh, вырубил сейчас одного из оппонентов. Это Лав. Не пустил. Не пустил. Что это было? <laughs> Что это было? Слайд-гардиан стреляет в одного, бросает хаешку в другого, и они практически синхронно погибают. При этом два игрока, если не три, вообще стреляли в слайд-гардиана, и никто его не убил. Ну... Ну, я полностью согласен с Радо. Со стрельбой у команды Вока на карте The Dust 2 прям какие-то проблемы появились. Такое ощущение, что им просто... Всем выдали новые мышки на карту The Dust 2. Люциферы и Никера разменивают потерянного ультиматула. Но далее, как вы видите, все возвращается на круги своя. Снова численный перевес за командой КК. Дуримар здесь аккуратненько в ушко забирает лава и следом убивает ДДФ 11-1. А куча единичек на табло. Но у команды Хайрат Киллер две единички, а вот у Вока всего-навсего одна. И это прям повод... Даже не для того, чтобы задуматься, а повод для того, чтобы прям расстроиться. Вот прям капитально. Поджим от Слайд Гардиана. Пойдет ли с ним вместе поджимать Хаус? Да, пойдет. И Дуримар там, кстати говоря, то есть прессинг. Меда максимально жесткий. Хаус забест. Отличный спрейдаун. Врубает Софу и Лава. Отпускает вражеского снайпера, которым является ДДФ. Зато отыгрался на Никера. Зато отыгрался на Никера, ай я-яй, как не вовремя появился Люцифер в спине. Два в два. Блэксмурф и Нео остаются против Люцифера и только Люцифера, потому что, ну, все, вы сами все видите, 12-1. И Блэксмурф еще и напоследок Нео решил уработать. Ну, это так уже, знаете, типа, последнего по приколу вырубил просто вот. Как говорилось в одном видео. Ну что... 12-1, плитится завершение первой половины, а оно... Ой, Слайд Гардиан. Да вы что, зачем вы убили своего капитана, Слайд? Вы понимаете, что за такое обычный из команды потомки Как бы... Слайд-гардиан со снайперской винтовкой пытается зачистить соперников на миду или мидл от соперников. Называйте как хотите. Самое главное, не позволяет поставить бомбу. ДДФ Улав очень долго, но все-таки справляется со слайд-гардианом. Череда огромнейшая и практически неостанавливаемая череда убийств сейчас происходит. Нео остается один против двоих. Ну, разумеется, справляется с Люцифером, причем, кстати, без потери лайфбара. И понимает, что соперник на точке Б успевает поставить бомбу. Ну и тут только тайминги могут помочь или не помочь. И помогают тайминги, но помогают, к сожалению, не игроку команды Вока. Пока что действительно в одну калитку прям беспробудно и без бесшансово. И от этого немножечко грустно. Ну, что я могу сказать, дорогие мои друзья? Коллектив Хайред Киллер все-таки далеко не первый день играют, и насколько бы в не собирали сильный состав, так получается, что эти команды, ну, по уровню действительно разные. Если бы матч шел на фасткапе, я бы обязательно вам назвал ПТС-команд, но, мы сами знаем, да, что можно зайти из гущенных аккаунтов и так далее. В общем, можно сделать что угодно, но все это не факт, что будет отражать хоть сколько-то-нибудь правды. Пока у нас ломают лонг, игроки команды ХК успешно пропушили парапет и никого там вообще не увидели. Нео! Первый прострел, второй минус, все так же в исполнении Нео! ой ой ой ой последний пулей еще зазвездил! И не хочется, конечно, говорить, но по большей степени, дорогие друзья, это все-таки Габелла, но... Ну, я не знаю, что еще добавлять в картину, в которой в обороне команда выигрывает 14-1. Ну, конечно, есть. Конечно, есть надежда. Но глупо говорить, что да, даже при 15-0 э, можно дойти до камбека и выиграть еще матч. Но здесь, конечно, ну вы видите, да, тактика гусей, там стратегии вот эти вот... Чего еще было? Что было? Почему Блэксмурф зарезал соперника? Еще один минус, кстати говоря, также за Смурфом, но поприкалывались-то, может быть, и неплохо. Да ладно. Ультиматум. Да ладно, Нео, ну вы чего? Ну что это было за... я не знаю, что это было. Ладно, бог с ним. Ну там просто кто-то кому-то в лицо ножом засунул. Кто-то кому-то еще что-то сделал. Кто-то с беретами на картах весь раунд провел. В общем смешно, смешно, смешно весело, забавно. Ребята пытаются развлекать себя уже хотя бы как-то, потому что здесь действительно хоть как-то себя развлечь. House the best минус Никера Лав ответный минус попытка разменяться от Дуримара не совсем успешная, но однако минус делает. Игрок с ником Слайд Гардиан Люцифер ставит хэдшот в Дуримара. Странно, кстати, что ни в Слайда, и не в Блэк Смурфа, не в кого-то еще. О! Очередное увольнение, елки-палки. Да-да-да. Это пятнадцатый, дорогие мои друзья. 15-2 в пользу коллектива хайрат Киллер и Матчпоинт, как вы можете догадаться. Остается еще совсем немного. И хе, агония команды Воко все-таки закончится. Э, ох, в общем, при всем уважении к тебе, Сани, командам, но такое наблюдать не могу уж. Простите, спасибо за включение. Всем удачки, Ребзя. И, Витя, пока, удачи. И да прибудет с тобой сила, как говорится. 4 в 2 команда ХК, как обычно, дойдя до 15-го раунда, начинают заниматься фигней, пытаются убить друг друга. И Никера в паре с хаосом убивают Нео. Ну вот, как хотите, так и понимаете эту ситуацию. Хаосу почему-то не понравился его товарищ по команде. Может быть, у него УЗИшка была чуть более красивая, чем калаш у Хаоса. И именно этот момент они не смогли устаканить как-то. 15-3. Видите? Видите? Есть надежды на камбэк. Да? грубо говоря. Можно брать сейчас еще один раунд, то тем более можно брать еще один раунд. Теперь сам капитан уже решил успокоить свою команду и забрал хаоса просто, да, вот, вот, вот так. Легко, как говорится, и непринужденно. Люцифер, минус слайд гардиан, Нео на дикле пытается сдержать натиск на меду, ну там, правда, как натиск. Один человечек бегает, но Нео все-таки справляется с задачей убийства этого самого одного человечка. И хедшотичек. Гедшотичек. Красивый в духе Нео. А будут ли еще? Давай еще. Пожалуйста. Слышит. Моменталочка пошла. И вот он, да. Минус от Нео. Замечательно. Я обожаю смотреть на то, как Нео. Играет с диглом. Вот можно в этом мире смотреть на три вещи бесконечно: на то, как Нео играет с диглом, на то, как Дарк Legend играет со снайперской винтовкой, и на то, как Володя Дуримар просто играет в К.С. Это три вещи, которые самые прекрасные в этом мире. Ну, Нео, естественно, слышит. Забег... Боже мой, забегающих соперников. Еще один... Оооо, еще один хэдшот. И Никера, между прочим, перехватывает инициативку-то. Забирает четвертый раунд вместе с бомбой и Нео. И 15-4. Ну, какие-то, знаете, надежды все-таки по-прежнему сохраняются. Я не сказал бы, что это интрига. Интриги в этом матче, к сожалению, нет от слова совсем. Но надежды на камбэк однозначно есть. То есть, но это не значит, что команда ВОКа все-таки сделает камбэк Я думаю, все это прекрасно понимают Команда проигрывает первую половину с каким-то огромным разгромным счетом И, ну, глупо даже надеяться на то, что тут будет хоть какая-то перспектива Давайте назовем это так Я просто кроме перспективы здесь не могу подобрать какие-то слова, которые будут нормальными И ни в коем случае не оскорбят никого-либо Никера, минус слайд-гардиан и прессинг длины в исполнении ХК. Здесь прилетают дымы и флешки, дабы осложнить атаки выход на точку А. Но хаос где-то как-то, я не знаю как, не спрашивайте. Хаос всегда находит возможность сделать минус там, где ее никогда никто ее не найдет. Ну, возможности имею в виду. 2 в 2. Тем не менее, два в 2 и вок, И вок, Ну-ду, Володя, куда? Спрячь Финку, Володя. Володя, спрячь нож, ну не убьешь Ну, Володя, ну зачем? Ну зачем, ну зачем? 15-5, дорогие мои друзья У нас продолжается камбэк Камбэк года в исполнении ВОКа Сделать нужно сейчас просто титанические усилия здесь иначе вообще никак не скажешь Просто так победы тут точно не добиться Нужно выйти на 15-15 Это 10 раундов... К ряду взять. Когда к вам Хаус вот так на точку Б забегает, тут уже, скорее всего, как бы все. На всякий случай, дамы и господа, я покажу вам статистику второй половины. Вдруг это последний раунд, вы ее не увидите. Знайте, вот она. Ну, Хаус просто как бы уничтожил всех в этом раунде. Уничтожил вообще всех. Три минуса уже сделал. Давай сейчас четвертого еще добьет. С ножом, смотри, сидит. С ножом, и это Нео на этот раз. Нет, Володя Дуримар. Да, это Володя Дуримар. Володя. Имеет идею фикс, как говорится, зарезать соперника. Но нет, не удается. И хаос очень сильно злится. Конечно же, хедшот в капитана своей команды он просто был обязан сделать. Потому что, ну, типа, ты что пытался мне мешать, да? Нельзя так делать. Ну, в общем, одни...